Ребят, вот, смотрите, меня это раньше удивляло. Что пищишь? В Америке относятся своим «ин тачкам. Вот. Интересно, заведет они машину или меня вот этот ключ. Вау! Ребята, доброе утро! Я приехал отдать Land Rover. Большой автомобиль вот здесь с краю, который мне мешается постоянно его выгружать, загружать. Поэтому очень удобно, что я его выкидываю. Ну, не первым, конечно, но третьим. Ну и ладно. Клиент уже где-то здесь подъезжает. Договорились встретиться на Walmart. Большая парковка. Очень удобно не заезжать к нему в частный сектор. Следующий клиент тоже пообещал мне встречу на Walmart. Тоже очень удобно. Ну и потихонечку я еду в сторону дома. Сейчас я нахожусь в Тампе. По этому берегу я поеду, по 75-ке, кажется, в сторону Нейплз. И вот Нейплз перееду в Майами, я дома. Вообще, ребят, довез Land Rover. Он 2023 года, будущее. Она говорит, это new body style. Ну, короче говоря, новый кузов. Поэтому я, говорит, много переплатила. И дала мне чей раз, два, три, четыре, пять. 100 долларов. Неплохо. По-моему, неплохо. А в пробках, пробка впереди, час целый. Поэтому я думаю, наверное, заеду сейчас по завтраку. И потом с уже поедем, когда пробка рассосется. Понедельник, утром ранее. Поэтому так. Ребят, смотрите, как в Америке относится к своим тачкам. Вот маза. Он прямо на бага, Прямо на крышу без багажника. Положил лестницу. Видите, впереди идущий автомобиль. Все, закрепил какой-то стрепой одной. И едет. Все нормально, понимаете? Все у него хорошо. Красава. Короче, нормальный такой чувак. Может помните, он мне отдавал корвет. Вот сейчас этот корвет я ему отдаю. Классный мужичок. В раз они женщины были с супругой. В общем, корвет вот здесь стоит. Я быстро его выкидываю. и Погнали дальше. Yeah, There you go. Thank you. Thank you. You have a regular card? Because I ship back and forth. Uh you can call me anytime. Ребят, смотрите, меня это раньше удивляло, сейчас уже не удивляет. Но вас должно удивить. В общем, проезжает поезд и все, и буквально сколько секунд, вот сейчас раз, два, три, четыре, пять, и откроется шлагбаум, очень быстро, никаких ожиданий, понимаете, раз и все, пожалуйста, you welcome, проезжайте. Ребят, смотрите, у меня к вам вопрос, вот эта женщина, видите, слева? Ну, она помимо того, что, наверное, бездомная, очевидно, что она употребляет алкоголем, либо наркотическими какими-то средствами. Короче, если коротко, крышует ли ее кто-то здесь или нет? Сама ли она стоит или нет? Или есть какой-то человек, кто собирает с нее? Даня, ну как вы думаете? У меня появилась идея с моим другом Жамиком. Мы подумали, а что если у этой женщины взять интервью? Как вы думаете, согласится ли она? Ну, понятное дело, наверное, придется ей заплатить. Если она не сильно будет наглеть, то я готов ей, в принципе, там 50, скажем, долларов, 100, может быть, даже долларов заплатить. Наверняка она зарабатывает здесь больше, я думаю, что мы все с вами удивимся, если узнаем, сколько она здесь зарабатывает в день. Поэтому я не уверен, что 50 долларов сделают погоду ей. Но мне было бы интересно какое-то интервью взять у нее, может быть, что-то спросить, как она вообще докатилась до такой жизни. Интересная идея, нет? Что думаете, что считаете? А тем временем я подъезжаю к дому. Время 5 часов, понедельник. А жду ответов от Виталика на тот парень, который со мной брал, съездил а, в трип. Берет мой трейлер, не берет, когда берет, ну да, он однозначно ответ уже дал. Он берет его, но когда он его берет, пока неизвестно, поэтому мне нужно понимание. Ближайшие два дня я жду, что-то он мне говорит, неделю-две я либо еду в еще один трип до Чикаго и обратно, либо я уже его дожидаюсь, отдаю трейлер и купаю себе что-то Такие дела? ребята, всем привет! давно не выходил на связь, давно не было новых видеороликов с работы три недели я отдыхал, был дома, неделю целую болел, лежал, не знаю, температура, ломка, как-то плохо совсем было ну и сейчас в итоге три недели отдохнул выезжая на работу, блин, прекрасное настроение, во Флориде погода сумасшедшая, как вы видите, жара, 20, 30, 30, наверное, с небольшим градусом я приехал в uh, Лоэндровер, автосалон, здесь мне нужно забрать почему-то ягуары, три Штуки Забираем, ну и дальше будем думать, что, что делаем дальше, ребята. В автосалоне получил три ключа. Ой, кстати, какой-то ключ один разваливается. Интересно, заведет он мне машину или нет вот этот ключ. Ладно, если что, вернемся. Короче, три Ягуара, он сказал, где-то сзади стоят. Оп-оп-оп, дверь куда-то пошла, не туда. Ребят, пока иду, вам историю расскажу, где я был. Ну, в общем... Болел, как я уже сказал, ну, куда-то ездил, не всегда снимал, знаете, надо отдыхать тоже от блогерства, от отдыха. Снял ролик, кстати, про ресторан про ProWave, вот предыдущий был, вы помните. Спасибо вам, я просто безмерно вам благодарен, вы просто красавчики. Взяли вы, собственно, оставили больше полутора тысяч, по-моему, комментариев, и рейтинг минимально э, снизился до 1,3% ниже не получилось, но ну, потому что у них еще есть и позитивные комменты, потому что они подключают там своих друзей, знакомых, которые тоже оставляют комменты, где они там ругают меня, обзывают меня. Ну, ладно, мне, мне не, не грустно от этого. Но сейчас, прямо вот сейчас, я заметил, что... Ну, и понятно, это, собственно, логично и закономерно. Они комменты половина поудаляли. Почему? Ну, потому что обратились в Google. Google какое-то снисхождение проявил. Удалил некоторую часть комментариев. Их рейтинг, таким образом, возрос сейчас уже до 2,3. Но я думаю, что к выходу этого ролика где-то он через неделю выйдет я думаю что они полностью к сожалению восстановят свой рейтинг у них уже будет 4 или там что-то такое поэтому ну что делаем что делаем вариантов нет никаких я уже вам говорил что я вас буду мучить ребята и вас и себя и всех мучить буду оставляю ссылку в описании как я вам говорил лучше по ссылке не переходить, лучше вести вот это а, wave lounge что-то там хука бар Сторг, я не знаю, как они там называются. И таким образом их находить в поиске на Google и оставлять комменты. Единичку. Кто-то писал, лучше единичку не ставить, лучше ставить двоечку или троечку. Ну, троечку слишком много для них. Ну, давайте кто-то двоечку, кто-то единичку ставьте вот так, наверное. И вы мой комментарий там тоже видели. Я видел, что он залайканный. Спасибо вам за лайки. Еще что. Один момент мы что-то упустили. Многие из вас написали об этом. Не многие, но написали о том: что: А может быть, у них вообще менты свои? А может быть, что там демократия, Женя? А что там твоя полиция? А может быть, не все так гладко в Америке. И вы знаете, я не очень хотел бы с этим соглашаться, если бы я не заметил в видеоролике маленьком, который я снимал на телефон, Тонечка, вот эта девочка, дочка Андрюши с Викторией, сказала отцу своему, что папа, дай мне, пожалуйста, номер полицейского, я ему сейчас позвоню. Кто-то из вас писал о том, что, возможно, это так, возможно, у них какая-то есть... Какой-то есть сговор. Мне бы не хотелось в это верить, как и прежде, знаете. Но все-таки тони на слова нам дают понять, что, наверное, какие-то связи у них имеются. Мы хотим полицию вызвать. Вы сейчас хотите зайти, мы уже вызываем. Ничего полиции не сделать. Бронируем столики, заказываем вот все номера. У них там столько номеров, они столько номеров поменяли. Ну понятно, почему поменяли, потому что. Потому что потому. Потому что вы свою работу делаете. Также, ребят, в лес я ездил с друзьями, отдыхал, проводил хорошо время. Ребят, заехали в какой-то лес. Здесь вот такие вот штуки периодически стоят. Какие-то смотрительные башни. Смотровые даже, наверное, правильно будет сказать. Интересно, как будто бы под рукоятку какого-то автомата. он такая штука Мягкая. Смотрите, какую интересную вещь заметил. Ехали мы сейчас. машину вот грязная, Дровишки набираем. Ну, там чуть-чуть набрали уже. Так, на розжиг. Сейчас еще остальное. Остальную часть забьем вот так. Ладно. А еще смотрите, что заметили. Вот такая вот кормилка. Поилка, кормилка. То есть тут внутри кукуруза. По всей видимости, вот она. И этот датчик каким-то образом срабатывает. Но он сейчас, по-моему, перевязан, не работает. И вот тут такая вот штука стоит, ребят. Кто скажет, что это? То ли это видеокамера, то ли что это такое. Интересный прибор. Да, как будто бы там какой-то луч стоит. Но, видимо, сейчас не работает. Видите, тут ничего нет уже. Не работает и этот датчик срабатывает после того как какой-то видимо зверь пересекает эту линию так что ли или может быть это постоянно или это может быть оно автономно как бы работает независимо друг от друга он пустой кстати уже да а, нет он полный то есть там вот видите там прямо все кукурузы забито это эта кукурузка сама периодически выдается но видимо сейчас не выдается потому что видите она все закрыта закрыто, да. Ребята, а что, если я разгадал загадку? Смотрите, вот этот вот опорный пункт полиции, так его назовем. Вот эта вот штука как будто бы мягко, видите, как будто бы реально для рукоятки от какого-то там оружия, ружья, не знаю, винтовки, чего угодно. И вот получается, что вот эта штука кормит периодически, и они раз там в неделю, раз в месяц, ну, раньше, сейчас понятно, уже все это заброшено, уже ничего не функционирует, приезжали и побахали зверье здесь. Тогда вот это что за штука? То есть, ну ладно, понятно, как мы разобрались с вами, или еще не разобрались, а может здесь еще где-то установлен давайте посмотрим это прям видите ровно напротив чтобы как будто бы фотографировать вот куча следов но ну, это мои наверное следы да а от зверя я следов никаких не вижу ага вон она на батарейках а это аккумулятор здесь и там дальше настраивается там еще дальше он видите ребят я не хочу просто разбирать то есть там она даже отключена то есть на аккумулятор подключается и вот здесь ох ты вот так она и работает вот так просто вот поняли вот так вот и этот и это Русская, она рассыпается по кругу Короче, ребят, едем оттуда, обратно И увидели вот такую будку Что-то мы ее как-то пропустили, когда заезжали Туалет какой-то Смотрите, раньше она была, конечно, более, более замаскирована, чем сейчас Видите, всякие штучки такие стояли То есть, чтобы зверь не увидел И, видимо, охотники, которым не лень сидеть часами Они в эту будочку запирались На этом стуле сидели и вон туда, сюда, пожалуйста банка сока какая-то. Водки бутылка не вижу. И вот так вот наблюдали, когда же пойдет зверь. И его потом щелкают. Как вам такая история? история любви. Хотя сейчас чувака одного встретили, навстречу нам ехал. То ли охранник, то ли кто, видимо, работает здесь. Но это, это огромный, огромный просто лес. Я сказал, мы у нас есть возможность кого-то здесь увидеть А из животных склонений? Здесь никого не будет, здесь болото, болотистая местность. Та -та -та. Я говорю, мы можем здесь кататься, но это нормально типа, потому что там шлагбаун есть. Мы проехали через него. Он сказал, да-да, катайтесь без проблем вообще. Кстати, по поводу лайков. Мне тут сказали, я вообще вас никогда не просил лайки ставить, но коль вы хотите это делать, да, и это, в принципе, хорошо, это канал, слушайте, я так машин никогда не найду с вами. А раз уж, ну как бы их принято ставить, и это реально как бы ведет к тому, что канал растет, развивается и так далее, и так далее, просмотры э, и все такое. Ставьте, пожалуйста, лайки после хотя бы просмотра середины ролика, не сразу, потому что если вы сразу ставите, YouTube понимает, что вы не посмотрели, а поставили лайк, что за бот, что за фигня, и как бы в учет их так условно не берет. Меня кто-то научил. А если вы будете ставить после хотя бы середины, а лучше к концу вообще после просмотра видео лайк, то YouTube понимает, вы посмотрели, оценили вам понравилось и поставили лайк. Примерно так. Ладно, буду, ребята, искать машину, потому что Просто так стоять вообще не вариант, что-то ничего не работает, как как быть? Так, нашел, нашел, тихо, тихо, тихо. Это вообще она или не она? Какие-то я странные машины, ребят, забираю, утопленники, встали. что ли? Что это такое? Что ты пищишь? Так, следующая тачка. Ребят, интересно, три Ягуары и они все какие-то внутри разбитые сидушки, снятые. Такое ощущение, что они были утоплены и они что-то там с ними производили. Этот вообще дымит, причем пробеги здесь относительно небольшие, до 100 тысяч, представляете? И они уже как-то неважно себя чувствуют. Видите, все дымят, воняют, кое-как заводятся. Ребята, всем привет! Я выехал на работу. Вчера какую-то часть автомобиля забрал, но вы помните. Мне нужен ваш совет. Значит, смотрите. У меня на Мерседесе перестал работать кондиционер. Я уже публиковал эту проблему у себя в сторис в инстаграме вот кстати инстаграм подписывайтесь никто мне не смог помочь да были люди которые в этом разбираются алексей был спасибо тебе большое привет алексей он работает с автомобилями больше тойота но пробовали мы разные методы очень вот смотрите какая ситуация кондер перестал работать кто-то скажет компрессор выкидывай меняй но компрессор работает и вот эта муфта она она втягивается эта муфта втягивается когда я включаю кондиционер что касается внутреннего вентилятора который вентилятор печки который обеспечивает как бы поток воздуха он не работает кондер вообще не работает не работает печка не работает либо контроль я добавляю плюс-минус по как бы в мануальном режиме в ручном режиме и все равно печка не срабатывает ни печка ни кондиционер я почему я спрашиваю у вас и а почему мне интересно как бы добиться решения этой проблемы самому потому что ну как бы я буду Доволен после этого. Мне будет приятно, что я своими руками что-то сделал. Я и в траке, как вы знаете, люблю ковыряться, люблю что-то поделать сам. Я снимал вентилятор с печки. На вентиляторе есть такой специальный, э, ну типа резистор-транзистор, я не знаю, как он правильно называется, который обеспечивает скорость вращения вот этого вентилятора печки. Я заменил его, и подумал, ну кто же, если не он? Наверное, он сгорел. Плюс перед этим я напрямую подключил печку к 12 вольтовому аккумулятору, и печка тоже начала крутиться. То есть этот сам вентилятор точно исправит. Я заказал себе новый за 50 долларов вот этот транзистор, поставил его, установил, и все равно печка не работает. Все так же. Она так же не работает. Но есть один момент, ребята. Недавно я ездил в лес в Джорджию. Соответственно, там температура воздуха была ниже, чем в Майами. Там было прохладно вечерами. И там... В какой-то момент кондиционер начинал работать, то есть такое ощущение, что здесь имеется какой-то датчик внутри автомобиля, который нам говорит о том, что температура какого бы воздуха в общем. И как бы за счет этого подает сигнал печку. Дальше, ребята, вы скажете, а менял ли ты вот сам вот этот вот сам вот эту панельку, которая на которой значит, все вот эти крутилки расположены? Да, я ее тоже менял, и это тоже не помогло. То есть я довольно много запчастей уже купил, поменял. Но ничего не помогло. Но мне правда хочется разобраться само самому, поэтому я не знаю, когда выйдет, выйдет этот видеоролик, съезжу ли я на тот момент сервис. Если съезжу, я потом вам все это запишу, расскажу, потому что, я думаю, и вам тоже будет интересно. Почему я хочу сделать сам? Потому что я, блин, насмотрелся этого блогера. А, Антон или Максим, не знаю, в общем, скриншот его канала вот здесь. Большой блогер, супер специалист, разбирается в электронике, в автомобилях. И я насмотрелся его и, знаете, возомнил себя большого специалиста. Но оказалось, не так-то все и просто. Напишите мне, пожалуйста, в инсту, напишите здесь. Если кто-то работает, может быть, в сервисе с Мерседесами, то мы бы с вами созвонились, может быть, вам бы удалось помочь мне. Я был бы очень благодарен, спасибо. Так, все в пыли, все в грязи. Идем в офис оформлять где-то там. Я здесь никогда не был. Ну, в принципе, обычный аукцион, но единственное, что меня смущает, работает ли эти автомобили. Офигеть, задел. Женщина мне говорит, привет, чувак, как дела, чего ты, как ты? Че, у нас не было ни разу, аэро не было? О, ничего себе. Классно? Давай, все, иди, открывай. Вот это твой трак. Да, я видел, на чем ты приехал. Давай, иди, открывай. Вот тебе документ. Все, просто скажи водителю, что ты хочешь. И все, он тебе загрузит. Хорошо. Все объяснило, как работает. Блин, как классно. Блин, никаких грустных лиц вот этих вот. Кстати, по трейлеру, ребят, продал, не продал. Многие спрашивают, ну ты что там новый ты купил? Нифига не купил. Потому что что? Потому что Виталий, ну, Виталий, короче, копит деньги, собирает там что-то там. Компанию открывает, потому что какие-то у него есть а, заботы, трудности. Попросил меня подождать. Ну, подожду. Окей, мне, в принципе, не сильно-то и срочно надо. Жесть, ребят, чем мне везут, смотрите, у меня все отрывается. Что это за машина? Мечты. Так, ребята, похоже, она нифига не работает, но будем пробовать, конечно. Нам сейчас предстоит задача ее туда в самый конец затолкать. За старое, ребят, опять беремся. Помните, раньше у меня такие машины часто были? Офигеть, она живучая, эта машина. Там внутри просто какой-то, ну вот, трэш, в принципе. Вот, смотрите, подушка взорванная, все панели оторваны, Там боковые подушки тоже взорваны. Просто выглядит очень страшно. Фух, хорошо, что она завелась. А то на улице жара очень сильная. Я думаю, мне сейчас придется работать лебедкой. Ребята, вот и закончился мой рабочий день сегодняшний. Вы знаете, я сегодня прям доволен, доволен своим днем. Еще и доволен тем, что я приехал и буквально прям... Последнее место занял, хотя нет, вон там еще одно есть. Ну и для инвалидов там пару мест около входа. А, вот еще одно место, да, кажется, есть. Ну да, то есть не все так плохо. 12 ночи, а мест так много, странно. Что вам еще рассказать? Сегодня проехал 700 миль, загрузил машины. Как вы помните, 700 миль это где-то 1100 километров. Очень неплохо. Обычно у меня план 600 хотя бы миль. Ну не хотя бы, где-то 600, 600 я проезжаю и, типа, достаточно. Хотя, конечно, никто из водителей, кто меня смотрит, американских водителей, Конечно, никто, сук, не проезжает. Проезжайте больше. А я как-то так. Не спеша, плюс быстро не едут. Ладно, что, давайте спокойной ночи. А вам хорошего дня. А, нет, вечера. Ну ладно. До завтра. Так, ну что, первая пошла. Я надеюсь, она заведется. Дымящая, которая машина, которая у меня не заводилась в прошлый раз. Отлично. Вау! Блин, вот машина так-то красивая и цвет такой рыженький интересный. Но что-то, сколько я Егоров не возил таких чуть старых с пробегом около сотки, они все какие-то уже уставшие. Че не до сотки ездит что ли? A... Thank you. Thank you. The... Так, все, ребят, тачки доставили. У него тут шап видите небольшой, и он их ремонтирует. Не знаю, одно дело ремонтировать пузовщину, а другое дело все ремонтировать, здесь просто ничего не работает, куча лампочек горит, она, вон, видите, оседшая вся, не представляю, ребят, почему ее надо взять, бесплатно, что ли, отдали, чтобы починить, вложить в нее, до ума довести, еще и продать, и что-то выгадать. Что думаете, есть предположение, ребят? Три машины и у всех трех автомобилей раскручены все сидушки, все полы вскрыты. Так, вот этого крокодила, блин, отдать бы побыстрее, но он, к сожалению, не скоро выходит.